За что мы собрались, наверное, в этом есть вся наша жизнь. И вижу я друзей знакомых лица. Наверное, каждый это встречи рады. Наша встреча милая. Как всегда и вот сейчас начнется праздник наш Уже предчувствую ожидаш, И настроение у всех уже прекрасно Вечи. Они прекрасны, как всегда Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались Прекрасно, что вы собрались. Наверное, в этом есть вся наша жизнь. И вижу я, как друзья заколых лица. Наверное, каждый это из вечера. И в нашем встречах никаких мигрантов Эй, да!